Привет, подписчики, вы на канале Playtap Film Company, поэтому как раз в этом видео расскажу про то, как э, в одном видео получилось самое невероятное. Был такое видео, трансляция, обзор друзей, обзор двора, там и прогулка с моими соседками Никой и Машей, если вы помните, зайдя в всплывающее окошко. Вот. Это помнится, что вот только, что только вчера, сегодня 15 июля, а вчера, 14 июля, вчера, вот, меня, моя соседка Вика, Ряснова, попросила меня вырезать тот самый фрагмент, где я э, показываю ее балкон и ее адрес, ее квартиру, только снаружи, только балкон. Если вы не помните этот самый момент, который я уже вырезал, и которого уже нету в этом видео, который я делал как в качестве перезалива, вот, и выложил снова, который снова начал набрал несколько просмотров, вот, я могу объяснить этот фрагмент, который я вырезал. Там был такой фрагмент, где я вот держу камеру, и вот так вот показываю это-это, и... В одной руке я держу камеру, а одной рукой я показываю вот так вот пальцем, вот так вот указателем, что это балкон Вики. Здесь живет семья Рясновых. Это ее балкон, а там ее квартира. Вот, и здесь живет семья Рясных, И, собственно, здесь живет моя соседка Вика. А в общем, семья Рясных. Вообще-то у моей соседки Вики есть такая семья, она наверное, называется Рясновых. Я сам не знал, как называется ее э, семья. И вот поэтому я узнал и, и название их... Семьи, фамилии. Рясновый. Игнат Рясный, Вика Рясная, Илья Рясный, Олеся Рясная, то есть мама Олеся Рясная. И муж, ну мужа, не знаю, как звать, но он тоже Рясный. Да. Вот. Короче, был такой фрагмент, который я вырезал. Я просто вам объясняю его. Это правда. Это правдивый фрагмент. Вот, и в принципе я вот держал в одной руке камеру, и, и повторюсь, о том, что я держал в одной руке камеру, а одной рукой, другой рукой я показывал так вот пальцем, что здесь живет семья семье Тут виден, в, одном, в этом фрагменте был виден балкон, я вот так вот на него показываю палец и говорю, что здесь живет семья Арясовых и живет моя соседка Вика. Вот, которая тоже моя подписчица, которая вытасы это, вот, которая когда-то, в которой я, о которой я рассказал в одном из роликов отношения с девушками. Вот. Я, конечно, сам постараюсь, конечно, следить за своим контентом. Чтобы не снимать больше ни Викин Балкон, там, ни этот вот без разрешения. Вот и даже вчера мы с ней начали обговорили это все. О том, что это, она действительно там это это, это все. Даже если у такое было предчувствие, это не нехорошее. Нехорошее предчувствие от к звездным вот, в том, что... А якобы она посмотрела в то самое видео-трансляцию, там где-то все, как, как, там, где я гуляю с Никой и Машей. Вот. И как раз испугалась. Либо она не испугалась, а просто, наверное, она показала своим родителям И ее родители попросили Вику, чтобы, это, чтобы она сама уговорила меня вырезать тот самый фрагмент, где я показываю ее балкон. Вот. И вот поэтому вот так. Вот так вот оно и случилось. Ну что ж, ставьте лайки, подписывайтесь, жмякайте на колокольчик. Ну видео еще будут. Вот, ведь видео, как приготовить макароны, конечно же, уже набрал свои обороты, опять-таки, быстрые. Даже с рекомендацией, опять-таки, очередного красаута. Впрочем, пока.